Главная опасность, которую я вижу или чувствую, это так называемая гомеостаз системы. Она будет стремиться сохранять свое равновесие. Вот И нужна какая-то сила или импульс, который выведет ее из этого равновесия. То есть всех сотрудников надо к стенке поставить. Очень хороший пример. И гомеостаз – Хороший метафора. Знакомы с понятием гомеостаз, коллеги? Значит, ну Если из учебника биологии, это ну, как бы стабильность всех биологических процессов в организме. Спасибо большое. Значит, и действительно система, она стремится к своему гомеостазу, к своему стабильному положению. значит ну И как в биологии, для того, чтобы изменить гомеостаз, нужно фундаментально поменять работу органов. То есть вот настолько как бы перестроить там печень и почки, например, чистку организма провести. Как мы гомеостаз меняем, как от курения уходим? Почему так сложно от курения избавиться? Потому что курение – часть гомеостаза. Оно настолько вшито уже в наши базовые процессы, что если мы не курим, то у нас по расписанию не подается никотин. Как не подается никотин? Давайте никотин сюда. Ну, мы начинаем снова курить. Значит, то же самое в компании. Какие еще утренние брифинги, какое еще планирование недельного рывка, Какой еще по формуле делегирования задача ставить? Это нас вырывает из нашего стабильного состояния. как бы Давайте-ка все, ребята, вернем как было. А здесь вступает Прохоров со своей русской моделью управления. Он как раз про это и пишет. Он говорит: что ребята, когда мы приходим на завод, мы видим одну и ту же картину. Там все сидят, вот так вот. Прячутся за там свой типу документов и говорят: только нас главное не трогайте. Начальник пришел, он опять на какой-то курс там сходил, там они там танцевали. Да, да, да. А, там он сейчас наговорили. А. Нет, нет, нет, нет. Так, ладно, надо сейчас потерпеть, ребят. Это максимум на месяц. Максимум. Вот вы сейчас просто киваете, ходите, да, да, вы сейчас не дурять, Максимум на месяц его потом отпустят, потому что скоро лето, он все равно уедет в отпуск и вернется другим человеком. Так что все будет хорошо. Значит, система стремится. Прохоров говорит: ребята, надо начинать войну. Ну, как бы, ну, себя, конечно, да. То есть, тут, какую войну? То есть нужно войну в сознании. Потому что, ребята, вот если мы дальше так будем жить, мы сдохнем к 31 августа. Потому что наша компания сегодня не масштабировавшись, завтра потеряет рынок полностью. Завтра будет, не нужно уже масштабироваться, потому что наш конкурент там и там франшизу уже строят. И скоро они выйдут на ярмарку франшиз, которая пройдет тогда -то. И мы к этому моменту не будем иметь никакого предложения. А наша ценность на продукте уже не конкурентна. И если мы сейчас в этой команде э, все наши ключевые преимущества не масштабируем, то мы не сможем реализоваться как специалисты, не сможем быть счастливы, не сможем стабильно зарабатывать деньги, а просто уйдем с этого рынка, начиная с нуля. И это касается не только нас, как основателей компании, это касается каждого из здесь присутствующих, потому что э, вы, как сотрудники, будете не нужны. Вы в своем послужном списке покажете, я работал в компании, которая разорилась, потому что я не смог ее довести до нужного результата. Значит, и очень важно показать команде, что как бы, старого гомеостаза больше не будет. Как этот гомеостаз менять? Мы сейчас это будем по полочкам, то есть, вот, смотреть по алгоритму. Но важно понимать такую вещь, что если мы сотрудников в новое состояние не переводим, не показываем, что за нами Москва, они будут саботировать и дальше. Значит, Я это называю мотивацией жизнью и смертью, любовью и смертью. Я показываю, что, ребята, есть картина, куда я вас могу привести. Я Христофор Колумб, знаю, что мы приедем в новые земли. Да, может так получиться, что по пути это будет не Индия, а Америка. Да, но я слово дал, я вас привез к новым землям. И богатство там было, и штурвал я крепко держал. И когда были болезни на Санта-Марии и я держал штурвал. И когда были бунты, я держал штурвал. И когда земля не появлялась, который месяц подряд, я держал штурвал. Я ответственность взял, я до результата вас довел. А там бы... Вас все равно бы съела разруха, рутина, бюрократия или что-нибудь еще в этом роде.